дорогие друзья привет хочу вам показать небольшой обзор кабины xx 220 си и что я успел для себя отметить характерно это начнем по порядку начнем сидение оператора оно вполне себе удобное. ничего в нем минусов никаких я в нем не нашел оно достаточно мягкое, оно достаточно удобное. У него есть в геометрии вот такие крылышки, которые позволяют спине сделать такой небольшой провал, за счет чего, по крайней мере я, пока работал 20-30 минут на нем, я фактически отдыхал. То есть я отдыхал. Данное сидение имеет подпоясничный валик, что это немаловажно. Так, валик дальше. Его ход плоскостей идет само сидение, соответственно, с рычагами управлениями в простонародье джойстиками. Далее, что еще? Ну, соответственно, подголовник в двух плоскостях играет. Спинка тоже градус наклона именно позволяет в какие-то промежутки времени отдохнуть оператору. Ну это так. Дальше. Опять вернемся к рычагам управления. Это в простонародье опять же повторюсь джойстики. Что мне конкретно понравилось, это то, что в двух плоскостях играют сами джойстики, как вы видите. Далее сами джойстики. То есть есть дополнительные функции. Это усиление тяги, ковша, сигнал, дополнительные кнопки под гидро... двухпоточную гидролинию. Это на гидромолоты, на пневмоножницы и тому подобное. Соответственно, есть дополнительные кнопки, которые также подсоединяются. Далее, ну, соответственно, магнитола, это понятно. То есть прикуриватель-розетка немаловажная. Сам прикуриватель-розетка тоже имеется, пепельница это на любителя. Далее, соответственно, печка, печка, кондиционер. Что касается заднего плана, там электрооборудование слева, по-моему, с правой стороны да, то есть то здесь стоят и предохранители воздухозаборники ну и соответственно небольшой э, отсек под рюкзак там, или под какие-то вещи опять же соответственно есть для меня тоже огромный плюс с правой стороны, по правую сторону моей ноги это я сейчас тоже все покажу у меня стоит здесь э, для термоса для термокружки э, такой небольшой разъем куда можно с с легкостью то есть поставить и термос это будет удобно нежели где-то здесь со стороны все это дело происходит вот что касается рычагов управления они удобные хватки мне тоже понравилось вполне себе держишь так сказать по-мужски дальше что у нас еще есть что у нас еще есть что у нас еще есть Да, забыл отметить вернусь и опять э, к сидению, сиденье выполнено на пневмо ходу то есть можно как подкачать, так и приспустить. Так, что еще? Магнитолы, это понятно. Вот. Сейчас я маленько приспущусь. Приспущусь, да? Кабина выполнена, в принципе, в принципе, как можно сказать, как и у всех. Вот, обзор достаточно хороший. Управление ногами управление ногами тоже вполне себе удобное. удобное. Расположение педалей для ног тоже удобное. Соответственно, и стоит лапка для двухпоточной гидролинии. Вот. По, управлению, по управлению самого компьютера. Соответственно, есть камера заднего вида. Вот. Сейчас она не подключена, но она есть. Дальше, соответственно, моточасы, все понятно здесь. Гидравлика, то есть температура двигателя фары и тому подобное, то есть и зайчики дополнительное допа оборудование можно на гидролинии выставлять. Ну все как и у всех, но в таких достаточно интересных красок красках это все выполнено приятно. Глаза не мозолят. Есть соответственно управление оборотами двигателя это положение А, положение H и положение SP. Вот. Вполне, машина достаточно тяговитая, вот, машина вполне себе тяговитая. Повторюсь еще раз, я поработал на нем в районе где-то 20-30 минут, да, я ну, почувствовал для себя какой-то, него... опять же, я еще раз скажу вам то, что цена-качество, то есть цена-качество, кому-то эта машина может понравиться, кому-то она будет интересна, вот. вот. в принципе, о кабине, наверное, все. Что тут еще можно отметить? Соответственно, есть люк. Люк. Тоже, кстати, немаловажный, немаловажный факт для операторов. Люк. То есть лобовое стекло также откидывается вверх, как и у всех. Вот. Ну, и... и в целом, в целом, наверное, и все. Вот. Это все, что я хотел сказать по кабине. Дальше мы сейчас полазим еще по экскаватору, посмотрим, конечно, и про стрелу я тоже расскажу немножко, и про гусеницу немножко расскажу. Вот Что-то зацеплю в двигателе, то есть увидим, посмотрим, полазим.